Так, ну что ж, мы возвращаемся к игре. Все, Бун-2, Закат Самураев. А, так, что у нас сегодня по плану? Ну, наконец, надо бы достроить уже до конца здания, которое мне нужно для меткости, и начать нанимать отряды. Плюс еще а, мы золото должны улучшить. Руда, да, рудокопный. Е-мое, фабрика. Сколько она стоит? Дофига. Уже есть, подождите, а сколько? Монетный двор. Ну, нет, тогда давайте все-таки рудообрабатываем длинную фабрику. Жесть, сколько она дорогая какая. Так, тут что-то какие-то бичуганы ходят, надо бы их убить. Ну, ладно, не мы убьем так, вот этот командир убьет. Чего вы думаете? Мы не убьем вас, что ли? Пожалеем. Ходят тут, понимаете ли, блин, своих засланцев посылает ко мне в тыл, чтобы тут все раздолбать, разломать. Нет, уж спасибо. Мне такие ненужные чудеса. Что мне все там ломали. Так, там у меня корабль будет плыть, да. А, что касаемо Мацумея, походу не получится мне его полностью убить. Потому что, видите, блин, корабль его все равно плывет дальше. Сукин, сын. Он тут высадился, да, я знаю. Тут высадились враги, блин. Но, в принципе, я думаю, можно один корабль сюда послать, он уже добьет противника. Так, выплывите, да, просто в порт, починитесь. На ремонт обойдется слишком дорого, так что не получится за этот ход отремонтировать вас. Так, ну и все, наверное, да, можно пропускать ход. Так-то вроде все нормально. Ну не считая того, что тут, конечно, Огоя гуляет со своими солдатами, Ну, я не могу ничего поделать пока. Я жду постройки своего мега-мощного здания. Так что просто защищаем позиции, пытаемся отбиваться тем, что есть. Так, Нагаока опять, да, идет со своими солдатами. Ну, опять-таки сейчас они издохнут. Ага, Джодзай, там свою флотилию проко... э, проплыл. Сэндай. Дай, дай, Сэндай. Дай, мазафака, дай, мазафака, дай. Опа, на нас напал все-таки йода с теми остатками, которые у него были. Плюс у него есть пушка Парата Ну и также мы присоединился йода на помощь. А давайте сразимся, я думаю, мы победим, но все равно интересно будет. Так, ну что ж, приветствую зрители подписчики моего канала. Вы увидели некоторые отрывки из того, что уже происходило. И, кстати, похоже, что сучонок сада, блядь, <coughs> прошу прощения, взял и осадил мой порт. То есть нужно его сейчас выбивать оттуда. Я не знаю, чем его выбивать, потому что у меня просто поблизости нет нормальных портов. Ну, разве что можно вот на острове год купить хотя бы один кайтен и выгнать его оттуда. Ну, еще послал туда, на всякий случай, косугу, если вдруг, блин, что-то вдруг произойдет нехорошее, да? Намек такой. Ну, а так, пока пускай все как есть остается. В ТОСе, кстати, можно распустить отряд. Ну, и в других провинциях, где я нанимал, можно пораспускать. Я уже думаю, сейчас-то точно никаких проблем не будет именно с недовольством. Уж навряд ли они появятся. Я на это очень надеюсь. Не должно появиться никаких недовольств. Так, в Вавадзе тоже распускаем. Ну, почти во всех провинциях распускаем, где не будет недовольства и где не будет восстания. Вот, например, здесь, да, Мацумея все-таки нападает. Нападает, и смотрю, армия у него очень даже неплохая, блин. Что-то как-то я ее недооценил. Скорее всего, даже потеряю Хюгу. Опять отбивать Хюгу, но это, блин, конечно, геморрой еще тот. Потому что мне нечем ее просто на все будет отбивать. А, плюс надо сейчас мне еще дополнительно деньги. Надо деньги скорее мне больше э, добывать. Потому что Сейчас в данный момент Мы готовимся к наступлению новому Да, как мы помним Так что денежки нужны Как раз вот для этого дела Так, здесь мы что-то не построим Давайте, наверное Хотя что тут строить-то Да хрен знает Тут нечего строить Потому что здания какие-то не, не артии у нас Остаются для постройки. Так, кстати, в бизине это можно было бы, наверное, поставить или нет, нельзя. А, нет, наверное, нельзя. Я думал, может, железную дорогу здесь можно установить, но, наверное, я ошибаюсь. Хм. Не, наверное, можно все-таки. Подождите-ка. А, хотя нет, не получится. До станции видим, что вот тут у нас только есть в некоторых каких-то определенных провинциях, да, возможность постройки железной дороги, а Бизин не является такой... Ну, просто, я думал, может, из Бизена сразу войска перекидывать к Сетсу. Но тут можно, кстати, к Ямасиру перекидывать. То есть, оказаться прямо вот на перепутье. Можно сразу отсюда кидать в атаку на врага. Можно так сделать. Причем в Сетсу у нас была битва масштабная. Довольно много потерь было среди солдат. Я смотрю там, да, как видите, сейчас устанавливаться все будут. Но мы выдержали самое главное эти нападения, смогли отразить их и уничтожить противника. Давайте отремонтируем здесь, кстати, порт, наверное, еще тоже. Что касаемо Вайрера, ну, наверное, пускай он стоит, да, как я и планировал, в этом месте. Вот как-нибудь так встаньте вдвоем. Ну, хотя нет, так не получается преградить дорогу так вот. Надеюсь, что вы не сможете, не сможете, не пропустите, не пропустите никого ко мне. А то гостей я уже, блин, что-то как-то нахватал, мне уже как-то неохота новых гостей видеть у своих берегов. Так, все вот эти корабли мои, которые я тут вот нанимаю, плюс вот э, нанял уже. Идите, давайте к проливу. Теперь никого не пропускайте точно. Не дай бог, кто-то проплывет, блин, это будет просто жопа. Мне эта жопа не нужна. Мне нужно, чтобы вы отражали атаки. Опа, вот еще один отряд Мацумея плывет. Чтоб он был не ладен. Давайте-ка мы его потопим. В По атаку. Автобоем сыграем, не хочу я играть. В бой никакой. Отлично. Приобрел я еще одну суденушка. Тогда эту суденушка давайте посылаем на ремонт. Плюс, кстати, мне нужно еще... Нужно еще две косуги для того, чтобы вот эти вот порты закрыть. Так, сейчас. Эта косуга у нас ремонтируется. Все, больше нет у нас тут никаких косуг на севере. Тогда нанимаем дополнительно две штуки. Да. Так, в сетсу. Ну, значит, в сетсу все так и сидим. Защищаемся. Ну, а в хюге я просто надеюсь на то, что мы сможем победить. Если не победим... А, ну план Б какой у нас тогда? Скорее всего, со всех провинций я буду нанимать отряды ополченцев и просто постараюсь уничтожить противника. Потому что у меня просто иного выхода нету. Либо, да, брать этих британцев, выводить отсюда. Ну, то есть не выводить, а, грубо говоря, их распускать. Давайте я так и сделаю, в принципе. Распущу британцев. Хотя нет, подождите. Да, мы будем надеяться на то, что моя линейная пехота справится. Если нет, тогда начну нанимать линейную пехоту. Вот так вот сделаем. Ну и все пока, тут еще Нагоя плавает, насрать на него пока, надо нам главное уничтожить этот корабль Мацумея, корабли его, и потом уже можно будет заняться, да, всякими Нагоями, ху хуёями, но Нагоя видимо взялся из блядь, вот засранец, он взял, на него свой корабль блин, и послал его в атаку, обстреляем цель пока, давайте порт его взорвем, но, к сожалению не получается этого сделать, и пропускаем ход, кстати сколько осталось без Два хода, да, до нормальных отрядов. Ну, немножко, чуток еще буквально. Вот-вот и мы сможем уже надрать задницу всем этим ублюдкам. Так, в этих же провинциях, ну пускай так и сидят мои солдаты. Конечно, дофига сильно воинов с точки зрения стратегического гения. Что-то слишком уж много воинов сидит без дела. В Сагаме, например, сидят тоже целая куча людей. Бесполезным грузом. Давайте отремонтируем, пока наш единственный здесь корабль. И давайте пропускаем ход. Ох, сейчас нам предстоит сразиться. Так, Наголока что-то там своими агентами, видимо, мутит. Ага, не агентами, а флотом своим мутит что-то. Мой корабль не получился тостать обратно. Да, выходит, он сейчас станет рядышком с другими. Но этот засранец тоже, соответственно, не получается у него повоевать. Так, сендай там войска свои мутит. Ой, тут, блин, какая-то шлюшка. Моего агента, походу, обманул. зашибись. Вот идиот. То есть он взял, обманулся, блин, на какую-то шлюшку. Вот идиот. Так, это где это? На севере, что ли? Ох, ёоо, оперный театр. Ну, давайте я срази... сражусь, а потому что... Иначе я их пропущу. Не хочу я пропускать больше сендаевский флот. Хватит мне этого бреда. Как-то Сэндай сильно... Меня обманывает хорошо. Разводит на деньги. Разводит на флоты. Так что вы давайте воюйте. Слава богам! Нету тумана или дождя. Я не знаю, это какое-то, наверное, совпадение. Хотя, как оно могло быть, да. С одной пушкой всего лишь вторая косуга. И всего 13 человек здесь. Офигеть. 13 человек это просто жесть. Я даже не знаю, как, от чего это корабль вообще плывет, потому что, естественно, там надо рулевой. Надо, чтобы внизу там подкидывали уголек. То есть, ну, довольно надо много людей, а, однако, все равно корабль плывет. Еще и будет стрелять за одну из всех пуш. Просто чудеса. Так, ну и давай поворачивай, поворачивай, поворачивай. Все, в принципе, хватит. Так, вы, ребята, тоже. Харе. И ждем-с, ждем-с Ну, он, наверное, начнет заворачивать в левую сторону, не в правую Почему я так думаю? Ну, просто это моя интуиция Подсказка мне так Опа, он вообще интересную такую формацию, смотрю, делает. То есть он двумя линиями нападает, а не одной, как обычно М -м Да, видимо, хочет побыстрее меня разбить Нет, кстати, направо он поворачивает, значит, будет справа вести огонь Давайте к нему навстречу плывем так, так, так, так. Давайте в Касуги. Так, в молоко почти все. Второй залп попал. Кстати, мне интересно, один и тот же корабль, что ты два раза стрелял? Так выглядело. Интересно. Очень интересно это. Давайте... Первая косуга, точнее, которая поврежденная, догоняет их, а вторая пытается на перерез пойти им. А, это Кайомару. Я думаю, что это за хрень? Какой-то главный корабль такой мощный. Ну, понятно. Так. Огонь, огонь, огонь. Вот, сука, два раза ведет огонь. Давайте Кайомару, главное, затопите, блин. Так, ну Кайомару уже очень сильно поврежден, он отходит из боя. Но надо его добить. Все, добили Кайомару. Однако, еще целая куча других мелких кораблей, но мы уже с ними, наверное, не совладаем. Ну, давайте, моряки, покажите вашу мощь. Покажите... Сука, я не успел договорить. Покажите, как вы взорветесь, да. Я именно это хотел сказать, блин. И они и вправду взорвались. Вот, сука. Как так вот получается, я не понимаю. Почему-то постоянно взрываются у меня корабли. Это что за пукан какой-то бомбит у моих людей, я смотрю. Ну все, этому кораблю, понятно дело, жопа. Даже они воевать не будут, наверное, сдадут сейчас. Типа мало людей, они а боевой дух вообще никакой у людей. Из-за этого. Ну я даже дотянуться до них не могу. Из ваших нет. Что за херня? Вот что это сейчас было? Извините меня на... Почему корабль взорвался опять, пиздец. Что за невезучесть вообще? Два корабля взорвались просто друг за другом, хоп и хоп. Суки нахер. Надо короче флотилию, понятно. Я я так понял, вообще бесполезно с ними воевать вот таким вот образом. Ну то есть я имею в виду пытаться отыграть кораблями не получается, отыгрывать мы проигрываем постоянно. Даже, скорее всего, броненосец у меня, конечно, будет выносить. Он будет тоже взрываться нахер. Да. Дерьмо. Чёртово Дерьмо. Враг просто вот выигрывает из-за того, что да, у него очень много кораблей. Очень много кораблей, он этими кораблями, блин, меня постоянно атакует, и корабли взрываются нахер. Почему не взрываются, правда, я так и не понимаю. То есть мои взрываются, и вот только горят. По идее, от зажигательных снарядов он должен еще больше вероятности взрываться, чем мои корабли. Но получается все с точностью наоборот. Понятное дело, ему жопа. Он не выдержит такого натиска. Ну все, теперь адмиралов таких героев-одиночек у нас, конечно, не встретится, наверное, во флоте. Потому что противник сейчас уже постоянно атакует огромными армадами, которые просто по-любому выносят любой корабль. Хоть зажигательными стреляй, хоть не зажигательными, по-любому тебе будет жопа. Да уж... Ну, сука, а. Один корабль сдался. А дальше уже мы сейчас, наверное, не догоним те, которые ушли вперед, Потому что офигеть надо как близко подойти к ним, чтобы можно было попасть. Вот жаль, нет возможности раскачать дальность у кораблей. Потому что вот реально... Если бы стреляли бы дальше, блин, я бы их, конечно, уничтожал. Но вот из-за мелкой дальности, блин, не получается этого делать. Так, вражеская суденушка пытается отойти от нас. Но даже смысла отходить от того, что он делает. Это заколебало, кстати. Мне этот советник идиотский. Кайтен пытаюсь ранить, но не могу, да. Видите, какая херня. Вроде его подранила а толку? Полное поражение. Ну, понятно. Одно только судно подранило, остальные все просто уплыли от меня. Не, ну можно в принципе стрелять обычными снарядами, но вы понимаете, что все-таки от обычных снарядов противника еще будет меньше потерь, чем от, а, от разрывных. Ну короче, да, Сендай просто всех абсолютно выносит у меня, все корабли. Опять всю мою блокаду разорвали. Надо либо, наверное, три корабля ставить в блокаду, то есть в каждый отряд по 3 корабля. Это получается 9 кораблей полностью, ни хера себе, сколько бы деньгам я потеряю. Ну, надо модернизировать, в чем, да, еще скажешь. на морские битвы все очень херово у меня. Либо надо до броненосцев доходить и быстрее их строить, прям несколько штук, чтобы они могли выдержать атаки. Либо, короче, я так понимаю, надо. Переходить на. Огромное количество кораблей Но сухой док у меня еще очень не скоро появится Конечно же, пока я его построю Пока изучу железную обшивку Это 10 ходов мне понадобится За 10 ходов враг уже, блин, оккупирует всю мою территорию Точнее все мои берега, блин И будет бомбить меня все мои пуканы Так что нет Надо что-то с этим делать, блин А то, знаете, очень сильно это ударил по торговле моей Сука Вот все, я это еще помню Как они мой порт сейчас закрыли вот смотрите, он тупо уходит, блин вот, Сука, а Хитрые ублюдки, они вот понимают, что у меня есть разрывные снаряды А поэтому уходит подальше, чтобы типа Ну не попасть под обстрел, да, естественно А мы, блин, их догнать не можем потом не, не, ну этот я догоняю, да, но и то он сейчас уйдет дальше еще я Уже его не смогу обстрелять Да, нет, сдался этот Кайтен но у него еще его куча кораблей. Так что... Так что, блин, сейчас надо их догонять. Ага, он, смотрите, припарковался за своим союзником, который горит. И нормально, типа. И зашибись. Да как? Что постоянно взрывается? Всего по одному кораблю, блин Я его уничтожу, один корабль Он мой корабль, я его, он мой Я его, он мой Что-то вообще какие-то битвы дерьмовые В прямом смысле этого слова Похоже, знаете, что я думаю? Я думаю, вы со мной согласитесь Надо быстрее варьер перекидывать на север Пофиг на этот юг, долбанный На юге, потому что все равно никаких войск противника нету, блин ну, то есть никаких кораблей, которые бы мне мешали. А вот на севере они постоянно меня долбят, долбят и долбят. Надо чем-то отвечать уже, пора это делать. А, ну, а это, честно говоря, идиотское нападение, я их сейчас быстро убью. варьер туда перекидывать, его, возможно, хотя бы будут атаковать, а то он... И если сам нападает, никакого. И вообще, я так понимаю, у Варьера лучше всего использовать обычные снаряды, а не разрывные... Потому что разрывные они гасят дальность настолько же, сколько и разрывные у остальных кораблей. Так, ну, сейчас недоразумение мы это убьем, которое там решил на меня напасть. Я тут еще оставлю... А, нет, слушайте, не будем мы, значит, нападать на них, да? Ну, то есть обстреливать, я имею в виду. Пока они не залезут. Так, где его войска? Ага, вон с той стороны. Ну, ждем, как начну вверх, залазить, как начнут залазить, я с ними начну воевать, а пока пускай они залазят, Думаю, что вроде победят даже. Ну да, и вот сада, то, что сюда направил, это, конечно, идиотская херня, это даже не армия, а вот там, который Мацумея направил, это, блин, хоть и дерьмо, но справится с линейной пехотой, наверное. Да, линейную пехоту он не сможет загасить. Ой, наоборот, он загасит. Я не смогу этой линейной пехоты его загасить. Значит, сейчас начнем по-быстрому нанимать войска, наверное. Ну да, это хоть и пехота сегна, но, блин, она уже Она не прокачанная, поэтому она вообще не затащит. Они еще и наверх будут залазить, да? На самый верх. Давайте сейчас мы их атакуем, как они начнут залазить, верно? Почему нет? Так. Угу. И поставим сейчас по бокам пехоту мою чтобы они постреляли по ним отлично целая куча падает их не пехоты разумеется отходите ополчение Огонь по ним Не реально, на что он надеялся вот Четырьмя отрядами попробовать Павлоп атаковать Ну сейчас они сдадутся рано или поздно Это рано или поздно вот-вот произойдет Ну стрелять что-ли? Давайте отойдите немножко Пускай ополчение поведет огонь еще одна пуля попала в отряд и все уже грозит опасность ну да в принципе один процент вероятности того что могу его убить или 0,50 так ну-ка встаньте встаньте дети встаньте в ряд Смотрите-ка, они целый отряд, получается, выкосили все-таки. Ну, его песета, песета, блин, <laughs> его пехота иссекает постепенно. Вот-вот они все сдохнут. Так, ну же, продолжайте стрелять. Угу, нападают уже на обычные ополченцев моих. Ну же, стреляйте по ним, что ли? Что так долго? А, не перезаряжается так долго. Уже Жесть. Уже совсем непривычно видеть таких солдат, так долго перезаряжающихся. Когда ты уже видел, какая у тебя мощная армия была, уже кажется, вот это реально не армия, а какой-то кусок дерьма. Ну, режьте их, режьте. Потрясены, вот по этим потрясенным и стреляйте как раз. А, нет, тут вон кавалерия с аблями. Ну, ладно, уже нет кавалерии с аблями. Заканчивать не заканчиваем пока. Нет, продолжаем. Я хочу вот еще в этих пострелять за сранцев, которые отступают. Ну, вроде всех убили, да? Почти поражение, да, вообще прям вот я уже чувствовал свои задницы. Мы сейчас все побежим, нет. Так, сорян. Четыре расслабился Так, один отряд погиб, ну и ладно. Ну, блин, а они-то выжили тоже, сволочи. Так, Мацумея же нападает, конечно, на Хюгу. У нас тут три, оказывается, отряда линейной пехоты. А у него, кстати, тут все-таки очень много ополченцев. Всего четыре отряда Яри -Кати. Но попробуем победить. В принципе, наверное, возможно это. А у них их Мацумея так охеренно. Наверное, их не даймё. Никсюгу, ну на. Так Фух, я не знаю, сейчас мы сможем победить или нет Но я надеюсь на это Так, как мы сделаем Как-нибудь так, наверное Можно еще так Так, ну а вы, ребята, так, развернитесь как-нибудь <как> <как> mm -hmm. Две части армии он сюда подкинул. Понятно. С той стороны никого нету, да? Нету. Мы все ждем. <как> Так, обстрел, обстрел. Ага, враг поднимается. Поднимается. Или нет, не поднимается. Он думает, короче, еще. Походу. Так, отступайте, давайте, наверное. Отлично, отлично, хорошо стреляете Отлично <звы> Так, ну ополчение вообще там бесполезно Оно стоит просто и умирает Отступайте что ли совсем или подождите, вам лучше сюда подойти, тут судя по всему они будут залазить снова Вот по ополчению стрелять. Теперь видите огонь. Давайте огонь. Вы тоже огонь делаете. Ну, по ополченцам пострелять хотя бы. Ну же, видите, огонь. По этим ополченцам О нет Я не то сделал Блин Эти вообще стреляли Эти практически не стреляли Они стоят просто и смотрят Так, всех тут откидываем, давайте на этом фланге. Давайте, давайте, давайте, продолжать. Ну тут так себе, блин, он что-то даже не стреляет толком. Давайте в атаку, в атаку, в атаку долбите их. Нет, нет, не, не уходите. Стойте, видите огонь. Ааа, нет, что они делают? Ё-моё. О, нет. Они просто творят несусветную чушь. Блин, ну победа была близка очень сильно. Близка. Ну понятно все Сейчас то драчка, драчка, драчка, драчка Сэр! Сэр! Сэр! Сэр! Сэр! Сэр! Сэр! Да, это просто идиотизм Что, что сейчас произошло Наверное, даже лучше бы битвы было бы сыграть где-то в поле. Потому что, ну, это просто затуп на затупе у войск. Постоянно затупы какие-то. Сука, захватил город и пошел в бунга теперь. Ублюдок. Ах, сучара. Вот реально, это сучара. Самая настоящая. То есть, он захватил город, который... Блядь, никто не захватывал. Никогда. Ну ладно, нет, один раз захватили, так и быть. Значит, что мы сейчас делаем? Ну, по-любому, в таком случае, когда такая хрень произошла, делаю, как я и хотел. Распускаю всю эту вот британскую пехоту. Давайте, до свидания, ребята. И нанимаю ее теперь в бунга. Потому что, блядь, я, кстати, могу один только отряд нанять. Йо, твою мать, я думал, хотя бы три смогу. Нихера. Оказывается, тут один отряд только возможно. Ах, короче, давайте нанимаем везде тогда отряды быстрее. Причем найму я тут катана Кати вместе с лучниками, потому что мне это даже лучше, чем всяких, блин, бомжей нанимать ополченцев. Ну да, короче, нанимаем быстрее солдат во всех провинциях поблизости и начинаем крошить противника. Так, что в безэне-то? А в Биззене строительство продолжается. Еще один ход остался всего лишь навсего. Дождаться мне. И можно будет, наконец, уже выносить противников по центру. Ну, я пока тут автобоем сыграю пару битв. А то, блин, мешаются тут всякие бомжи. Надо резать их. Так. -с... А, этот порт, кстати, взорвали все-таки. Я думал, блин, его хотя бы просто. Поло... Это, ну, повредили, типа. А его, оказывается, сломало прям полностью его. Е-мое. Ну, атакуйте, сада тогда.